Всем привет! Это Владимир. Добро пожаловать на канал Гринч. Если вы планируете сортировать мусор или уже делаете это, и хотите быть уверенным, что ваши отходы гарантированно не уедут на свалку, смотрите это видео до конца. Несколько лет назад мы в Greenpeace запустили специальную карту Recycle Map где вы можете найти все места, все точки, где принимают отходы раздельно. Бумагу, пластик, стекло. На этой карте отмечены все места, куда можно прийти и сдать отходы по категориям. Бумагу, стекло, пластик, металл, одежду, тетрапак, шины, опасные отходы и бытовую технику. Пользоваться новой картой стало еще удобнее. Мы обновили дизайн добавили мобильную версию и геолокацию и теперь карта покажет вам путь до ближайшего пункта вы просто выбираете на карте тип отхода который хотите сдать и вам отображаются все пункты куда вы можете привести все ваше вторсырье они наверняка будут рядом с вашим домом офисом или там где вы гуляете с собакой карта работает в 69 городах россии на карте есть информация о пунктах приема, что конкретно они принимают и как выглядят. Чтобы вы приехали подготовленными и знали, что искать. Кстати, чтобы начать разбираться в маркировке на упаковке, смотрите наше видео. Ссылка есть в описании. В описании многих пунктов на карте есть информация, сайт, телефон, фотография и краткое описание. Так, чтобы вы точно не потерялись. Волонтеры Greenpeace тщательно проверяют и обновляют эту информацию. Над обновлением карты мы работаем с московской студией Урбика. Руководитель проекта сама пользовалась Recycle Map, сдавала отходы и поэтому с удовольствием взялась за наш проект. Чтобы узнать, насколько доступны пункты приема разных типов мусора, аналитики Урбики посчитали их пешеходную доступность. Оказалось, что в Петербурге проще сдать батарейки и одежду, чем в Москве. Картой уже можно пользоваться, но у нее нет самой сложной с технической точки зрения вещи – админки. Она нужна, чтобы координаторы и волонтеры сами наносили новые пункты приема в торсерья на карту. И нам нужна ваша помощь. Поддержите нашу работу над обновлением карты. Оформите любое пожертвование на сайте Greenpeace. Ссылка в описании. Если вы знаете о пункте приема, которого пока нет на карте, добавьте его. Давайте вместе совершенствовать карту. То, что все больше людей в России начинают сортировать и сдавать отходы на переработку, это отлично. Мы разгружаем свалки, даем упаковке, старой одежде и неисправной технике второй шанс, не загрязняя окружающую среду. Но все-таки свалка начинается еще в магазине. И вместе с продуктами мы несем домой килограммы пластиковой упаковки, которая годами лежит на свалке. Так что давайте будем ответственными сразу при покупке еды. Мы можем пользоваться тканевыми сумками, многоразовыми мешочками и покупать продукты без упаковки, например, на рынке. Об альтернативах пакетам смотрите наш ролик вот там. Сдавать отходы в переработку – это здорово, но лучше их не производить. Но если мусор все-таки есть, то проверьте, наверняка рядом с домом есть все необходимое для того, чтобы начать сдавать сырье. Жить экологично и минимизировать отходы не так сложно. Просто начните. Присоединяйтесь к нашей дружной семье сортировщиков и задавайте все вопросы о пунктах приема, маркировки или нашей Recycle Map в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И вот один случайный факт обо мне. Джинсы, в которых я записываю это видео, я заштопывал уже два раза. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. С вами был Владимир. Пока!